Итак, ребятушки, всем привет, с вами Fisherman Хунтер. Еще раз хочу сказать, кто не участвует в конкурсе, участвуйте, начинайте, 500 рублей лежит ваших. Так что давайте, постарайтесь, там ничего сложного нет, можно за час все определить, сделать и найти. Короче, вот хочу похвастаться вот этим своим первым воблером. Вы его многие видели. Вот он такой вот хорошенький воблер у меня. Это самая первая моя работа, ребятки. Вот. Воблер. Сейчас, короче, вот, продемонстрирую следующий, ребятки. Вот этот вот второй воблер, ребятки, я сделал. В первом, короче, был вот этот пластиковый язычок. Во втором у меня деревянный язычок. Видите? Вот такой вот деревянный воблер. Кому интересно, как я их делал, смотрите, как я первый делал. Там есть. Сейчас будет третий воблер. Третий воблер вот такой вот, ребятишки. Он у меня уже тоже с деревянным язычком. Язычок идет побольше. Ну, это для экспериментации у меня они сделаны. Воблеры такие. Буду экспериментировать, проверять их летом. Думаю, что щука не откажется от них. И сейчас вам покажу четвертый воблер. Мой четвертый воблер ребятишки. Вот такой вот он. Это называется тигровая акула. Я думаю, блин, тут даже щука обсерится его кушать. С такими челюстями, блин, лучше не связываться, ребятишки. Вот, вот такие вот дела. Ну и вот они, все мои четыре штуки. Вот они. Вот так вот, ребятки. Кому понравилось, ставьте лайки, делитесь видосом, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И ставьте обязательно колокольчик. Я обязательно на ваши каналы подпишусь. Всем пока, удачи. Все, давайте. И участвуйте в моем конкурсе. Пока. Кстати, ребятишки, хотел похвастаться вот такой вот ложкой деревянной. Я тоже ее сам сделал. Как бы и она у меня не одна. Вот видите. Вот. В дальнейшем планирую заснять видео, как я их изготавливаю, ложки. Кому интересно, пишите комментарии. И вообще, напишите, пожалуйста, комментарии, какие бы вы хотели видосы посмотреть. Ну и, конечно же, я вот такой топорик тоже выстрелил Вот. Такой вот топорище. Вот. Топорик. У меня с ним сын играет. Машет им в качалке. И направо. И налево, вот, топор, по сравнению с ложками. Вот все, давайте ставьте лайк.